Добрый день, всем привет. Меня зовут Алексей. Я хотел бы оставить видеоотзыв о работе с Настей Ясной в рамках ее программы «Ясная жизнь». Хотел сразу же сказать, что мне было очень комфортно работать с ней. Она большая молодец, большой профессионал. Она приятный человек и профессионал, конечно, с большой буквы. Результатом своим я очень доволен. Мы занимались с ней порядка месяца назад, мы закончили с ней программу И за это время у меня много интересных изменений произошло в жизни В том числе я два раза успел побывать уже в отпуске В таком рабоче-отпускном режиме, чего я, собственно, не мог себе позволить больше года вот. Рабочие дела и финансовые вопросы у меня удивительным образом изменились Какие-то старые висяки финансовые резко начали закрываться позитивными моментами, все такие вот вопросы, которые я не мог протолкнуть, сдвинуть, они почему-то начали двигаться сами, то есть я сам удивляюсь, как это работает, но это так, поэтому я очень доволен результатом, однозначно рекомендую всем, кто хочет получить какой-то новый виток в своем развитии. Вот, ну, если говорить за меня, опять же, в частности, в финансовой программе какой-то, вот, то, естественно, я бы рекомендовал всем обращаться к Насте, потому что ее программа «Ясная жизнь» помогает сдвинуть какие-то нерешенные, незавершенные вопросы и получить результат и финансовый эффект. Вот, поэтому все, кто хочет обратиться, пожалуйста, однозначно рекомендую. Вот Безумная благодарность Анастасии. Она очень хорошо все провела. Я так комфортно, наверное, ни с кем не работал. Потому что какое-то ощущение полного доверия, полного принятия. И мне, как мужчине, как правило, тоже сложнее довериться женщине. да. Но она взяла весь процесс рабочий в свои нежные руки. И своим завораживающим голосом провела меня просто по какому-то такому волшебному процессу, в котором я себя чувствовал, конечно, очень гармонично. Добавить даже просто нечего, просто супер, люблю профессионалов своего дела, и Настя, конечно, молодец большая, вот, это было такое незабываемое путешествие внутрь себя, все четко, я себя вот отслеживаю какие-то моменты внутренние при любой работе, при любых взаимодействиях с кем бы то ни было. И мне было настолько вот приятно, то есть я не чувствовал какого-то сопротивления, я не чувствовал каких-то ограничений, то, что там я не могу там что-то отпустить, нет, просто профессиональная, четкая, слаженная работа, вот прям по этапам, она меня спокойно провела, и я просто сам не заметил, как все это состоялось, знаете, вот настолько здорово, поэтому процессом доволен, результатом доволен, все мне очень понравилось, желаю ей огромных успехов, Всем, кто присоединится к программе «Ясная жизнь», также желаю кардинальных изменений в своей жизни в лучшую сторону. Пусть все получится. Вот. И до новых встреч. Я думаю, что я к Анастасии обращусь еще. Есть какие-то моменты, которые хотелось бы еще немножко с ней поработать. Вот. Но это уже, скажем так, мое личное дело. Вот поэтому всех обнимаю и всем успехов.